Привет, друзья! Выпуск пятый. Копалок медиа представляем. Вот я и вышел на новый уровень, так сказать. Хожу по городу, где мой домик. Здравствуйте, друзья! Добавляемся ко мне, я к вам добавляю. Как у вас дела? Как дела, как дела? У меня норм, и у вас норм тоже. Все хорошо, замечательно. Пойдемте играть. Сейчас я вам покажу свой дом, где я живу Как у меня там все устроено, приглашаю вас к себе Там много интересного Есть э, игральная площадка Там можете поиграть Также можем с вами придумать какое-нибудь Какое-нибудь занятие, прятки, снежки Всякое такое Вот так вот я умею танцевать Смотрите Могу вас пригласить на танец Могу даже ходить танцуя вот я и пошел домой в гости. В гости другу. Заходите и вы к нему. Так, так, вот и мой домик. Оп, нет, стойте. Привет-привет, друзья. Так, познакомимся с вами. Познакомимся, потанцуем. Девчонки, привет. Ну, всем спасибо, всем покрон. Всем побежал дальше. Вот он, мой домик. Так что добро всем пожаловать. Заходите, веселитесь, добавляйте меня, друзья, я вас буду добавлять. Вот, смотрите, сколько интересно. Вот моя танцплощадка. Здесь мы будем веселиться, прыгать, скатать. Все работает музыка, танцпол, все есть, все работает Есть телевизор. Есть Несколько бильярд, кто хочет сыграть. Все увлечения на ваше усмотрение. Вот, друзья, в этой табличке я вижу вас, я вас добавляю, всех вас добавлю, друзья, так что не переживайте, заходите и вы ко мне, друзья, добавляйтесь. Впереди очень много интересного, полностью буду вам рассказывать о том, где я хожу, где я живу, чем занимаюсь, все это очень прекрасно и все это очень интересно, жду вас в гости. Вот, сами видите, у меня есть телевизор на камине. Есть экран диска. Так, так. Это так, так. Что у нас еще тут есть? Так, вот. Вот, видите, таблица перед собой. Это вы. Вот, смотрите, я вас добавляю. Всех, друзья, всех, всех, всех, всех, всех друзья. Девочки и мальчики, я хочу добиться того, чтобы у меня было тысячи подписчиков. Помогите мне, пожалуйста, в этом. Я помогу вам. Заранее. Всем спасибо, всем. Большое событие ждет. Скажем вот так вот. Ну это все еще впереди. А пока вот вы увидите, я добавил вас всех, друзья. Никто от меня не убежит. Никто не скроется. Понятненько? Хм, хм, хм, Всем спасибо, всем пока, до встречи.